Озеро Яровое, 12-12, 11-44. Спасательная операция, Спасательная операция, да, Александр? Да. это просто Сани вчера не было. Мы его сразу, Сань, в озеро пустили. Он маленький. Всякого, всякого набрали место с собой я с очком короче иду, рыбу ловить и там всякое-всякой еще этого набрано Саня идет рыбу ловить сказал о! -о, -о, -о Перевернул А если бы вот так вот потерять и уйти, потом бы, наверное, народ удивлялся, да, шел, который сзади. Да, он бы сильно удивлялся, скажет, это... Что за ду дурачки шли? Самое ценное вот в этом, это вот эта вот палка, короче. Ну и пешня, потому что она не моя. Нет, а тут погоди, а тут вверх надо. И пешня потому что пешня не моя ну все ладно второй заход сейчас серегу за ногу и туда сброшу чтобы он не спорил так в следующий раз не упирался вот такое летное озере яровом чего у тебя не светит блять мутно все равно вот камыш пошевели что-то светит то равно... Я утопил пешню еще туда сразу же. Ну, так, <как> связывай. Вот так палки или вот так. А палки хочешь заить? Ну в смысле складывается чека уже ну, не хватит. Ты можешь не хватит? Нет. Руки задубеют его держать. Его надо, чтобы он вот так вот хотя бы был. Ну, чтобы вот этот, и карманку побольше. А грести-то вот либо граблями. вот Воду только-только надо. Попробуем гусить Вот этими-то бы лучше было грестину но. А, ты между загребать сюда, да? А так, мне кажется, его проще сдвинется и все. Ну да. Потому что камыш вот эти-то, наверное, будут мешать. И вы жестче. Да. Так, что, пробуем опускать вниз или пока Сейчас, не будем. Сразу привязывать. Лучше а? привязать сразу надо будет. Давай тогда. Что, какую палку то вот эту? Привязывать. Вниз. Ну да. А ничего, наверное. Потому что это сильно много. Так, они как стояли-то у нас вот так вот были. Удочки? Да. Ну вот сачок, я думаю, надо влево угол ставить. Явно не ошибемся. А ты хочешь вот так грибси, да? Ну чтобы его ходили или он там, либо он вот тут вот. Что он явно, он был правее лунки. Моей, да. Твоей, левее. А, да, левее. Вот это а твоя сейчас? Да, вот это моя. Но... Я груз, я смотрел, он где-то. Вот здесь твоя была. Ну, -то вот, он... вот вот она где-то, вот здесь была. Где-то короче. У меня крайняя была правая тоже. И да. она, Он между ними. не был, вот, вот он отсюда казалось всегда. Не-не-не-нет. -не. О, я смотрел еще вот. фонариком, Он мне слева, слева ушло свет уходил. Еще на, на это, на ротанас светил-то. Ну, вот он вот так вот, мне кажется, и лежал. Mm -hmm. Да хуй. Ну короче, давай. Смысл то тот, что он вот в этом углу. Вот по отношению к проруби он вот вправо. То есть нам надо сучок влево тогда. А камыша-то там вообще до жопы. Граблями там явно сделаешь. Не, а? не пробивает фонарик Молодец, ну, устал, говорит Устал? Ну, спина вспотела Лишь бы вот всё не зря А ничего ему не будет Я Но имею виду, в виду достать Там в а. в камуше Он, он не про этого вот, ца Не забью У тебя телефон дорогой же, хороший? Не, это плохая идея Но мы его скотчем замотаем Сразу Сарусу, вылаживайте кармана все ценное, будете наклоняться, выпадет А он Ну давай, потом это бубульки, как у тоже Ты будете обвинять меня снова Конечно, он видит, все, фикует Говорит, так что материть наверное будет Я говорю, не его, на один говорю Я говорю, я уже давно тебя матерю. А мне-то за что ты? Блин, ну а? А? Не так просто я Ой, они, мужики? Откуда только Нет, тут, тут немало. Два метра Женька сказал. Ну, вот так вот, что, два с половиной примерно будет, да? Женька говорит, мне по колоду два ну, метра. По очереди гречь. греть. Я же к пешнегру хотел привязываться там. Что, А пешнег не видно тоже, она подепала, да? Не выдержала. Туда. А что, надо было пойти сначала по этого, попробовать? Не, а Кого нет, просто вот так потихонечку тик-тик-тик-тик-тик. Отпустил? Блин, кто сказал, что. Пускай наш сал. Опустил. Чуть-чуть дешевсика. -чуть а вот так. так Блин, Я тогда не этого не там не мало. Я и говорю, этот по самому утонуло. Вот оно. Ну -то. ладно, сейчас так просто хотя бы. Вот она, вижу, вот такой повернут сюда, как ты сказал. Мало. Блин, ничего не достал, да? Ну. У тебя же вон какие-то есть же, трубочки. Ага. Достал? Да вроде нифига. А, сейчас будем еще тогда лежать. Ну поэта. Да. Надо резко, короче, сейчас так вот тык, духов карать есть. Ну он, короче, должен быть так. Где-то вот это место вот. это место, да, вот это место. опустил дно твердое твердое да. это хорошо ну ка давай пробуем хуяк блять это что сейчас было на пишню и... может попал там или... что-то твердое было тут нихуя блять или на камыш так нет твердое было сейчас вот видишь как это пишня пишня пишня А я не пойму, сейчас зацеплено что-то или нет. Ты меня зацепил. А, тебя зацепил. Это до сюда уже? Она вот так стоит уже? Нет. Она так тык, чуть-чуть в сторону она нахуяк на дно пошла. О, видишь, ну, камыш упираться. Не дает ко мне идти, еду никамыш на, на дне, бля. Уперся нет? Таня, mm -mm. возьми фонарик. Где это, это все на максимум? Его чувствую что-то железное. Ну это пихня, скорее всего. Да не, кого это? Блять, ночью еще может быть не видно было. Да? Ага. Надо, короче, было это... Кто она там? Видите, это палочки то палочки там Миша? Светящиеся, ты надламываешь её, она светится. Она часто а? ломает, наверное. Ну. ломает? Смотри, там ну, вообще там поделились. Что да? ага. На нагрев что-нибудь Нет, она рекомендация. Блять, она еще нечем наоборот бы сделать, чтобы ровное вот это место там было вообще громко. Он где-то в этом месте не должен лежать, да? Блядь, держу, держу. Сломалось. Нет, нет. Она не жла. Это которая эта. Большая. За ага. что-то что зацепился. Или за камыш так. Камыш она стоит вискать. Не, так может вырветься. Ага, за камыш залетный. Привет. Все, спасательная операция у нас <свеч>, завершена неудачными попытками. Камеру не утопи. Жить ему тут долго, этому фонарику. Хороший был. Можно потом обзор снимать, если мы его весной достанем. И работать будет. И работать да? будет, да. Ну, тут 4 месяца нет. подо льдом, да. Домик, да, кажется, затянет, затянет. Конкурс, кто ныряет достает mm. того фонарик. Пойти и желающим объявить. <рис> <рис> Народу много может Народу они много. там достать. Да... <рис> а потом скажем, что пошутили, да? <рис> <рис> <рис> Погода да, портится, морж, снег это идет. Не а что, так не знаю, что мы будем рыбачить? Рыбачьте. Рыбак, Серега. <смех> а, В общем, всем пока. Нет фонарика у меня больше. Соберите, Снимай. Да. Все, камушек. Короче, зря камер доставал. Вот Но. наш Александр. Мулов. А Пушков, короче, надергали. Руками ходили. Карасика одного, ротана. Вот еще ротан. Ну и вот окуньки, вот таких вот я бы половил. ну таких-то вот не интересно, наверное. Играться можно сейчас с они... Рыбаки почему-то не берут. Я собрал. Вот так вот вот. В смысле, удочку вторую. Да достала. это это оно шевелилось этим. Чем? Серега, что у тебя клюет? Ну, клюет, блин. Карась, да, у тебя? Да. Карасик. А у нас не клюет с Да, Саня. Пол пакета уж наловили. Уж наловили. С очком. Окуня. Киньтесь Мишки на фонарик, чтобы он меня не обвинял, что да виноват. я виноват. Я фонарик вон удопил. Лишь бы ему, да, ничего не это? Я бы докупил мне фонарик и все тогда. Да, Миша, у меня столько не зарабатывает. чегося. Жадность. Жадность это в нем, да, говорит. Я столько не зарабатываю. Так, я два ножа купил на 10 тысяч. Лучше бы два фонарика купили на 10 тысяч. Одинаковые бы были. А так бы было хоть что разделывать. Всем здравствуйте. Сегодня... Семнадцатое-двенадцатое. Девятнадцатое. Время 18.32. Озеро Яровое. Последняя, короче, моя рыбалка. В этом сезоне. Слишком она мне дорого обходится. На предпоследние рыбалки, если это последняя, то на предпоследние затопил свой фонарь. А на этой затопил телефон, и решил, что действительно надо с рыбалкой заканчивать. Телефон вот в эту луночку упал. Хотел я посветить, на корыте он у меня так вот, вот стоял, светил я, палатку ставил, чтобы свечки зажечь, потому что фонаря у меня сейчас нету. За счет горелки и свечек, думаю, буду освещаться. И я начал ветром поворачивать на корыто. Я ее чуть-чуть потянул. Вот тут вот как раз вот бугорок. И шевельнул корыто. И он бульк. Он, конечно, стоил, наверное, в разы дороже, чем фонарик. Но... Потух он практически сразу. До дна он точно не дошел. А фонарик часа 4, наверное, горел. В общем, не берите телефоны. Возьмите лучше фонарик. Вот так вот. вот рыбалка, в общем, грустно началась. Я уже думал, все, черная полоса закончилась у меня. А она, видимо, только-только начинается. Ну да ладно, всяко бывает, ну шабалы у меня тоже нет, или кто, как ее там называют, ах, ах, ах. вот так вот сейчас горелку разожгу, еще редуктор наверное, Ага, нет редуктор не поменяю, так поставим и так пойдет. Ну, будем пробовать а ловить рыбу. Езжу я уже и не на... Точно не за рыбой. И уже не на рыбалку. Ежу утопить свои вещи. Выбросить жалко. А утопить... Ладно. Грустно все в общем. Руки мерзнут. Холодно. Надо печку затоплять. Ну что, время 18.58. Вот сижу я при двух свечах. клёво как обычно, нет. Ну что я скажу? Темновато. Есть у меня еще третья свечка. Ну, я не знаю, сколько они по времени так будут гореть. Хватит мне на рыбалку или нет. Как-то вот так вот. Ну, а пока клевать не будет. Есть у меня одно занятие. Вот такое. Времени дома не хватает. На стоянке нашел. Сейчас займусь этим пока делом ну как то вот так, так время уже не вижу сколько не поглядеть на камеру ну, в общем Рыба у меня не клюет, но хоть в пользу время провел. Неплохая такая, в общем, уже шкурка. Можно чайку попить. Рыба, в общем, не у меня ни у одного клюет. Не клюет ни у одного. У Сергея не было ничего поймано. А у брата 5 было поймано. Так что вот так. <coughs> Рыбалка сегодня такая. Какой-то сказали, снежок там пролетает. Мелкий. Но я не высовывал голову даже оттуда. Туда как В палатку сел, так и сижу. Пытаюсь, в общем, все лиск караулить. Вчера утром ходил до обеда. В трех или в четырех разных местах просидел. Тишина, никого не видел. Кроме косуль. Потом ночью вчера был. Видеть видел, но на выстрел они не подбежали. Бежало две штуки. Сначала думал еноты. Не, не ожидал, 102 две лисы. Все, друг дружку. Сначала просто бежали, потом начали друг дружку гонять, дерутся. Верещат. Метров 200 до них было. С ума сходят я чего-то подумал что они ко мне подбегут в засаду села они сторонкой сторонкой сторонкой и в лес потом минут через 20 из леса выбежала одна навстречу как бы мне дорогой и тут же отвернула обратно к лесу выбежала потом на поле с правой стороны леса метров 250-300, наверное, было. Но я решил манок поманить. Она села, посидела. Я еще разок, наверное, пискнул, и она так неспешно, неспешно обратно в лес. Прям за огородами недалеко. Я там приладу сделал. Все, в общем, 40 минут где-то я еще просидел, замерз. И так она из леса не выбежала никуда. Ушел домой. Сегодня вечером перед рыбалкой ходил, управлялся, дошел, посмотрел. К самим кишкам не подходила. Обежала стороной, ветер на нее дул как раз получается. Метров 5 она подошла, наверное, там накрутила. Видимо, отходила, но интересно, начинает подходить, опять разворачивается. в общем, так и не подошла. Так, в общем, чего я думаю-то? Лучше бы я, короче, сегодня в засаде сидел. И телефон бы был целый. И если бы в прошлый раз в засаде сидел, бы еще фонарик был. Ну, рыба не клюет сейчас им туда хлебушка брошу Это все дело приберу че у вас у кого клюет что у тебя? Пять? А? Пять поймал? 7. Серега, но у тебя? Ни одной поклевки, но... Сереге ни одной поклевки. В общем, не я один так ловлю. Не я один. Ох, ну ладно. Чтобы камеру еще не утопить, надо аккуратно.